Не-не, это от швы подправляли, ага. это я снял только что. Ну, стекло, оно коптится вообще здесь или нет? Но коптится, ну, коптится, не, не, не очень. Не очень. То mm -hmm. есть, просто вот спокойно вот тряпочкой втираем. Сверху закрываете, да, или как? А? Сверху закрываете, да? Ну это пока не растопится, ага. потом открываю, чтобы тяга снизу шла, шла получше. Вообще я иногда а вот, что вот так это вот некоторое время держу, вот она видишь, видите, а -а -а, как я да -а -а. ветерком хорошо затаскиваю, чтобы быстрее растопилось. Да. Вот эти внизу, которые дрова, которые потоньше, хватит и все пойдет. Сколько примерно одной закладки дров хватает? Ну, час-два горит. Смотри, какая закладка. Если вот я положусь сейчас еще хотя бы ряд. Вот, ну, вот эти хотя бы три полина. Но она минут 40 будет гореть. А это береза. Угу. А если я сосны принесу, скажу еще. Сосна горит, горит быстрее. Она, конечно, ну минут 25-30 вот теперь она уже все горит вот эти тонкие дрова по пошли затрещали все теперь она уже будет гореть